30-летний Артур Сапельник обрел популярность в возрасте 15 лет, когда сыграл одну из главных ролей в сериале «Кадетство». Позже актер принял участие в сериале «Физрук» и сериала «Вместе навсегда». Артур много и охотно рассказывает о своей работе, а вот о личной жизни актера информации крайне мало. Известно, что Артур Сапельник уже несколько лет состоит в отношениях с гримером Елизаветой Туликовой. Как оказалось, влюбленные в ближайшее время готовятся стать мужем и женой. Однако ранее в СМИ писали, что соперник, который весной этого года дебютировал в качестве режиссера, посвятил свою картину Амба Валентия жене». Артист рассказал, как обстоят дела на самом деле. «Нет, свадьба только предстоит. Но, знаете, когда выбор уже сделан, как еще назвать свою любимую, которая меня во всем поддерживает, помогает и всегда рядом?» «Жена», — уточнил Артур. По словам соперника, несмотря на то, что он является публичным человеком, не любит рассказывать о своей личной жизни. Актер признался, что не старался специально скрывать отношения с Елизаветой, просто не афишировал их. «Свою личную жизнь я всегда немного держу в стороне. В этом плане я немного скромный человек. Говорить о ней во всеуслышание не стану. Не могу сказать, что мы скрывали. Друзья знали все буквально с самого начала наших отношений». Просто если посмотреть, с какой периодичностью публикуются фотографии мои и ее, можно понять, что мы не самые активные пользователи Instagram, пошутил артист. Артур Сапельник рассказал, что судьбоносное знакомство с избранницей произошло на съемках совместного проекта. При этом, по словам артиста, ему пришлось долго добиваться расположения возлюбленной. «Сразу могу сказать, я очень долго ее добивался. Конфетно-букетный период, когда вы просто гуляете, общаетесь и все в этом духе, у нас длился примерно три с половиной месяца. Мы долго узнавали друг друга, потому что за свою жизнь повстречали нехороших людей. Скорее, каждый из нас проверял, тот ли передо мной человек, кому стоит раскрыть душу, добавил он. По словам артиста, его семья приняла Туликову. Он признался, что у него с мамой очень теплые отношения, поэтому он хотел, чтобы родительница хорошо относилась и к его избраннице. Так и вышло. Как приняла Елизавету? Хорошо. Она видит, как мы любим друг друга. Плюс я взрослый дядя, у меня есть своя голова на плечах, рассказал Артур. Напомним, в марте этого года стало известно, что Артур Сапельник решил попробовать свои силы в новом амплуа. Актер занял режиссерское кресло в картине «Амба Валентия», которая стала для соперника дебютной. Тогда один из участвующих в фильме актеров Сергей Горланов опубликовал в своем Instagram видеоролик, на котором новоиспеченный режиссер произносит речь перед началом работы над фильмом. «Мне кажется, мы творим некую историю, правда. Потому что здесь я наблюдаю людей, которые горят, хотят доказать, показать. «И самое крутое это то, что мы можем это делать», — сказал перед началом съемок Артур.